О, oh, быстрее, быстрее, быстрее. Обнова через две минуты. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Так, так, еще три всех осталось. Так быстый, быстрее, быстро, быстро. Обновать через одну минуту. Сразу берем телефон и сразу готовим обновлять. I don't know, <coughs>